Супер важная тема для всех женщин, потому что женщины часто о себе забывают. У них более серьезные проблемы, как вам кажется. И вот э, у нас есть замечательный доктор, который нам время от времени не просто напоминает, но еще будет вообще вот по макушке. Иди и все, иди туда и все. Игорь, скажите, когда вы уже подключите все сети, хорошо? Да, конечно. У нас в Зуме, кроме нашего доктора, которого я чуть позже представлю, сейчас в комнате в Зуме работают наши лидеры, ароматерапевты, консультанты, партнеры компании, то есть люди, которые очень хорошо разбираются в продукции, им тоже можно задать любой вопрос который вас сегодня интересует, так что сегодня пишите много, пишите много вопросов. Эти вопросы, если вы хотите какие-то индивидуальные вопросы, но мы можем их не озвучивать сразу, мы ответим на все ваши вопросы, так что пишите всюду, где вы есть. Если вы нас смотрите в Одноклассниках, на Фейсбуке, в Инстаграме, не знаю, смотрят или не смотрят, Наверное, сейчас не очень смотрят на нашем сайте, на странице нашего сайта. И если вы, куда, где бы вы ни смотрели, вы везде можете написать ваш вопрос. Мы найдем ваши вопросы и постараемся на них ответить. Итак, Итак все, наверное, да, Игорь? Да, все готово. Ну вот, подключились абсолютно все соцсети, как, на которых мы вещаем. ВКонтакте, конечно. Всем здравствуйте, всем привет. Всех рады видеть. И у нас сегодня встреча очень важная и серьезная. И ведет эту встречу наш замечательный доктор а, Ольга Владимировна Нехорожкова. По профессии это доктор очень серьезный. Даже когда называешь ее, как-то прямо хочется, хочется выпрямиться и вытянуться. Гинеколог, онколог, мамолог, человек с огромным стажем, с глубочайшими знаниями, человек, очень, ну, который занимается и очень серьезно рассматривает каждую проблему, личную проблему, и не только вот в этой области, хотя мы сегодня будем говорить об самой важной теме, это женское здоровье, и дорогие женщины, Возьмите листочки, сегодня будет важный тест, он достаточно простой, но нужно будет его заполнить и нужно обязательно почитать будет баллы, поэтому сейчас приготовьте листочки и карандаши, чтобы у вас прямо перед вами лежал, через несколько минут будет проходить тест, и по этому тесту очень много о себе можно узнать. Ольга Владимировна работает с нами уже многие годы, наверное, около 15 лет, если не больше. Ее знает весь мир Мивасан, и приглашают ее, и собираются на ее лекции буквально вот в любом городе, в любой стране мира. И сегодня я вам просто хочу рекомендовать досидеть, дослушать до конца, но я уверена, что вы не оторветесь. Я вам желаю хорошего вечера и полезной информации. Передаю вам слово. Так, добрый Всем огромное. Самый добрый вечер. Мне очень приятно всех видеть. Встречательно. Угу. посвящена женскому здоровью. И здесь... Я бы хотела еще еще раз вас спросить, когда мы говорим о женском здоровье, то, наверное, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что тема здоровья и физическая составляющая. И вот именно Всемирная организация здравоохранения сейчас на первое место выводит то, что здоровье планеты, планетарное, это прежде всего здоровье женщины. Вот это у нас неожиданно зависает. Так. Да что-то зависает. зависает. Так. Вот сейчас слышим. Я хорошо, э Владимировна, слышим. Хорошо, давайте знаете как сказать. У меня тут выскак. Мы будем. Странно, не было таких проблем вообще до этой секунды. Жанета, может, а, мы... давай, теста, а теста. давай, может быть, мы начнем сейчас, пока Ольга Владимировна там а, что-то там делает. Давай, давайте начнем с теста. Ольга Владимировна, да. все хорошо? У меня все хорошо. А у вас? Ну, написано «Низкая пропускная способность сети». Ольга, нехорошая. Да. Вот. Каким образом я могу это улучшить? Ну, не знаю. Это точно, наверное. Так, и мы видим вас сейчас маленьким экраном. Ну, пусть будет так, наверное, да? Да. Вот, ну, хорошо. Сейчас отлично. Говорите. Да. Значит, ну мы так и будем с вами частями, зато все будет понятно. Первый момент, который мы говорим о том, что именно с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, планетарное здоровье определяется здоровьем женщины, причем ее именно социальной, эмоциональной, интеллектуальной и физической составляющей. Я говорим mm -hmm. ...об энергетической... Потому что основная функция у женщины как... Так, что будем делать, Игорь? Ну, здесь мы ничего не сделаем. У нее что-то с интернетом, скорее, через Wi-Fi подключилось. А, угу. Давайте мы сейчас начнем тест. А вы созвоните с ней, попробуйте что-нибудь там с ней решить. Ладно. Может, она как-то по-другому переподключится. Хорошо, Игорь? Ну, как мы? Не, э, очень зависает. Ольга Владимировна, мы сейчас начнем тест. а э, Игорь вам или вы позвоните Игорю, и, может быть, вы там что-то решите как-то по-другому. Хорошо? Пока с теста, да. Да. А мы сейчас э, попробуем. Жанетта, включи, да. пожалуйста, микрофон. И мы попробуем сейчас сделать тест. Итак, ваши листочки готовы, ваши карандаши. И, пожалуйста, пожалуйста, вот он тест. Посмотрите, пожалуйста, вопросы, которые будет Жанна вам задавать. А вам нужно просто на каждый из этих вопросов ставить количество баллов, на ваш взгляд. Да, э, да, это 2 балла, иногда 1 балл и нет, 0. И вот, пожалуйста, Жанна, готова? Да. Ну что, начнём. Первый вопрос нашего теста. Есть ли у вас приливы или повышенная потливость? Напоминаю, отвечаете, да, это 2 балла, отвечаете, иногда 1 балл, нет, это 0 баллов. Есть ли у вас приливы или повышенная потливость? Второй вопрос. Замечали ли вы у себя сердцебиение или другие заметные нарушения деятельности сердца? Следующий вопрос. Бывает ли у вас бессонница или нарушение ритма сна? Нервничаете ли вы в последнее время чаще, чем прежде? Можете ли вы сказать что вы сейчас более склонны к депрессии, чем прежде. Успеваете? Напишите в чат. Следующий вопрос. Чаще ли у вас головная боль, чем прежде? Отмечаете ли вы появление головокружений в последнее время? Чувствуете ли вы в последнее время слабость или быстрее устаете? Отмечаете ли вы покалывание в пальцах рук и ног? Замечаете ли вы более сильное выпадение волос, чем прежде? Стало ли сухой и менее эластичной ваша кожа? Замечаете ли вы, что слизистая рта или глаз стала более сухой? Следующий вопрос. Если у вас, если у вас, так с экрана у нас, да, если у вас учащенные мочи, мочеиспускание или затруднение с удержанием мочи, Следующий вопрос. Замечаете ли вы боли в суставах, преимущественно пальцев и стопы? Если ли боли в мышцах и костях? Чувствуете ли себя иногда пополнившим? Ну, то есть есть ли у вас ощущение такого как бы набухания, да, то есть вы чувствуете, как будто вы поправились. Следующий вопрос. Ощущаете ли вы сухость во влагалище во время полового акта или раздражение? Здесь, конечно же, имеется в виду физическая составляющая, а не психосоматика. А вот следующий вопрос напрямую связан с психосоматикой изменилось ли у вас отношение к половой жизни расшифрую что это имеется в виду. это относительно вашего желания заниматься сексом такой вопрос следующий вопрос у вас были удалены тела или шейка матки И завершающий вопрос теста. У вас были удалены яичники? Сейчас я попрошу вас подсчитать общее количество баллов. И напомню, на каждый ваш положительный ответ, то есть да, вы ставите 2 балла. Ответ иногда один балл. Ответ – нет, 0 баллов. Подсчитайте, пожалуйста, общее количество баллов для того, чтобы получить индивидуальную расшифровку вашего гормонального статуса. Просят демонстрацию экрана для того, чтобы. Покажите, пожалуйста, таблицу нам, Ольга Васильевна. Мы сейчас вернем таблицу. И вы можете сделать скриншот. Да, сейчас. Экрана. Сейчас, сейчас сделаю. Вы можете сделать скриншот экрана. Этих вопросов. Еще раз напомню. Вопрос. Ответ «да» – 2 балла, иногда один балл. Нет – 0 баллов. Поэтому тесту мы работаем уже много-много лет. Да. И на основании этого теста и тех цифр, которые получены, уже идут рекомендации. Можно ли это как-то корректировать? Может быть, да. Давай. Очень интересный тест института, по-моему, матери ребенка, да, насколько я помню. Угу. И поэтому вот этот тест порекомендуйте своим знакомым, женщинам, девушкам. Это будет очень полезно. Ну а заодно, Ольга Владимировна всегда говорит. С какой частотой, это нужно, ты как-то больше с ней общаешься, с какой частотой нужно проходить осмотр у гинеколога, маммографию до 40 лет, после 40 лет, как-то так, до 40 лет можно УЗИ, молочных желез, после 40 лет маммографию. Причем, по-моему, она говорит о, один раз в полгода. Ну, что, да, я... если относительно... Относительно, так скажем, самочувствия хорошее, и до этого не было каких-либо проблем, нет воспалительного процесса, да. Это такой оптимальный вариант. Но я еще хочу сказать, что у нас есть замечательный аппарат стар немецкий. Я думаю, кто приходит к нам в гости почаще, на наш прямой эфир, уже слышали об этом о чудесном аппарате. И Ольга Владимировна тоже работает на нем. Там вот очень хорошо тоже показано состояние молочной железы, репродуктивной системы, органов размножения, щитовидной железы, гипофиза. Это все вот именно та система, которая очень хорошо показывает состояние женщины и ее здоровья. Угу. Скажите, пожалуйста, там уже есть какие-то вопросы, на которые будет сегодня Ольга Владимировна отвечать? Жанна? Да, у меня uh, пришло uh, достаточно большое количество вопросов в моей соцсети, в Инстаграм, mm -hmm. вот, в Дирек, было много интересных вопросов, да. Uh, я uh, сделала вывод, uh, что эта тема очень актуальна, uh, может быть, с какой-то стороны даже порадовалась, потому что хотя бы вот эту тему с ковидом чуть-чуть. <с> Чуть-чуть отодвинем. Да, отодвинем. Потому что это, это хороший признак, когда женщина интересуется, а женщина мама, женщина, это жизнь. И поэтому такое у меня было ощущение, что все возвращается на крылья своя. А, то есть... 100 человек в эфире. Угу. Ну что, как там, Ольга Владимировна? Она подключается с телефона, я ей ссылку отправил сейчас. А, Ольга Васильевна, я вот предлагаю, давайте мы сейчас, вот, девочки, здесь действительно все лидеры все очень грамотные девочки. На а, какие-то вопросы, которые можно да, ответить. Да, все и все каждый курс отметки. Ну давай, да. говори. Говори какие-то вопросы, которые могут профессионально... на подключение звук. Сейчас мы еще подождем. Она пишет, кто из каких городов. Мы это да, не спрашиваем. Очень давай. интересно, какая у нас география. Давайте заполним паузу. А, давай Владимир, отключился. Отлично, отлично. Владимир, наговорите. Еще вы... раз добрый вечер. Добрый Владимир. вечер всем. Вы знаете, я очень рада вот такой вот, как бы, моменту. Это еще раз говорит о том, как все в этом мире хрупкое. Но самое главное. Нет. Стресс. Но он как раз приводит к тому, что решение, и надо знать, как делать. Да, поэтому, возможно, периодически что-то здесь у нас будет с вами так зависать, как я понимаю, да, но, тем не менее, мы эту тему сегодня обязательно с вами, потому что э -э вот момент расстраивать эмоциональный момент, как вы думаете, это какие гормоны, ну, судя по тому списку, который мы сказали, это, безусловно, наши с вами эстрогены. Поэтому девушка более всегда, да, нами с вами руководит, прежде всего, помимо генетического набора XX, правильно? Мальчики у нас идут с каким генетическим набором? XX, XX, XX, XX, XX правильно? XX. Да. А при этом у нас еще есть с вами половое различие нерабоморальное. То есть, как правило, девочку что определяет? Девочка определяет, безусловно, ее эстрогены. Их несколько находится в фракции. Тут, конечно, можно потом говорить о можно говорить о тестостероне. Но вот именно вот этот вот эмоциональный момент, это, безусловно, ее эстрогены. Но, тем не менее, тем не менее да, одним из первичных составляющих, чтобы возникли эстрогены, у нас с вами есть замечательный гормон в небольшом количестве, но который такой доминирующий есть у мужчин. Это как он называется? Он называется тестостерон. Так вот, именно для женщины в трудные минуты, которые сейчас, да, немножко мне удалось, да, в этот момент выделяется не только кортизол на но и тестостерон, это желание целеполагания, это желание достичь своей цели идти дальше. Ее всегда немножко должно быть, как бы этой фракции маловато, потому что в данном случае эстроген. Поэтому я сейчас уже успокоилась, я понимаю, что на этот момент у нас все работает, поэтому мы вернемся к этому тесту, и я бы хотела, чтобы вы все просчитали свои баллы. Я надеюсь, что вы их уже просчитали. Поэтому вот этот тест, разработка российских акушеров гинекологов, четко показывает о наличии вашего сегодня именно либо дефицита, либо баланса основного гормона эстрогена. Кто знает, сколько норма? До 7 баллов. Прямо запишите. 7 баллов. И тот, кто из вас находится в этой удивительной группе, я вас поздравляю. Или это благодаря вашей генетике, мама, папа. Или это благодаря, что называется, вашим усилиям. Потому что в основном я вижу здесь лидеры и Или это все-таки э, говорит о том, что вы еще слишком молоды. 7 баллов. Великолепно. А вот когда мы с вами видим от 7 до 17, это уже маленький звоночек. Это уже говорит о том, что вот эта фракция энергии, вот эта фракция красоты, потому что что, обратите внимание, наверное, когда мы говорим о возрасте, о старении и так далее, и так далее нас не столько волнует, что я не смогу себе родить ребеночка, да, потому что как бы 45 50 годам эта тема не стоит. А вот это интересует, да, насколько мои кожные покровы, насколько мои волосы, насколько я хороша. Так вот самое главное, что в данном случае и эстрогены, и это определяет. Одна условная единица эстрогена удерживает 200, 200 условных единиц воды. Поэтому вот, как мы говорим, Авиценна, что старость и болезнь – это есть сухость, это есть ничто иное, как идет момент обезвоживания. Но не токсически, а за счет дефицита эстрогенов. И смотрите по нашему с вами тесту. До 7 баллов великолепно. Конечно, мне бы хотелось потом увидеть, сколько здесь. От 7 до 17 – это уже звоночек, когда мы с вами должны уже заниматься. И как вы думаете, если эстрогенов не хватает, то что надо делать? Их надо восполнять. Ну, мне кажется, это вот как бы совершенно, да? да, следующий момент, свыше 17 баллов, надеюсь, что такой группы среди нас нет, но эта группа уже с достаточно серьезными гормональными изменениями, с которым присоединились и предшествующие какие-то заболевания. Это обязательно необходимо нам с вами дополнять не просто эстрогенный фон, но еще и заниматься, как сказать, самонастройкой тех систем, которые пострадали свыше 17 баллов, безусловно, однозначно поход идет к акушеру-гинекологу и с последующим как бы его диагностическим дообследованием. Итак. Тест показывает то, к чему наши с вами эстрогены причастны. Ваше настроение, ваш внешний вид, ваша на сегодняшний момент работоспособность, эта энергия, ваша в последующем пролонгации хорошей осанки, ваше наличие соединительной ткани и так далее, так сказать, состояние мочевого пузыря, это все жизнится на эстрогенах, который начинает медленно угасать, начиная с 45-50 лет. И этот период надо пролонгировать. Буквально две минуты той страшной истории, которая случилась у меня где-то ну, 30 лет назад. Это был большой симпозиум в Москве. Как раз именно тогда уже есть такой академик, профессор Сметник, удивительная женщина, которая первая подняла вопрос о здоровье женщины после 45, потому что если вспомнить наших мам и наших бабушек, и если вспомнить великих, то и у Толстого, и у Александра Сергеевича Пушкина, да и вообще в последующем, женщина после 40, это уже, как сказать, это как сказать было приятное уважение, то не всегда. И вот именно эта женщина прошел большой форум, посвященный женщине именно в этом периоде. И начинается этот форум с того, что выходит молодой, совершенно потрясающий, красивый профессор, мужчина, и он начинает рассказывать, какой-то безумной женщины, которая истерит, у которой какие-то приливы, она там потеет, у нее стучит сердце, волосы в разные стороны, она там сухолится, еще бегает как бы и отовсюду брыжет моча. А, как вам сказать, ужас ужасно нас то, что мы были молодые красивые женщины, мы приехали на семинар, чтобы о себе узнать, какая перспектива. И после того, как закончится, эта очевидная лекция, выходит академик Смитник. На тот момент это великая женщина, она эндокринолог, акшер-гинеколог, было 70. Она вышла на красивых каблуках, в принципе, я могу сказать, она вышла так, как многие сегодняшние наши вебосановцы женщины, которые, как сказать, принимают уже как сказать, все для того, чтобы... И она говорила, действительно, коллеги, это ужасно, то, что вы сказали, это просто отвратительно, да, говорит. Ну, хотя бы на этом моменте женщина понимает, где она завтракает, где она ходит в туалет, как ее зовут. В силу того, что у мужчины нет такой нагрузки э, из-за защиты эстрогенов, как у женщины, поэтому, конечно, его гораздо быстрее настигает болезнь от геймера, хотя, впрочем, уже не важно, где ты кафаешь и где ты будешь кушать. Ага. В общем, вот такая вот маленькая ремарочка к тому, что в нашей жизни эстрогены играют огромную роль, и мы должны, как сказать, все то украшение, которое у нас с вами есть, если говорить о здоровье, это наш с вами гормональный фон, который мы должны не растрачивать, беречь, а когда мы знаем, что уже этот фон потихонечку истощается, то мы должны его восполнять. И вот этот тест как раз и показывает. Поэтому следующее, чтобы я хотела, мы с вами увидели, тот самый удивительный продукт. Да, который позволит нам с вами для всех. Да, те самые рекомендации. Итак, для тех, у кого 7 баллов, я вас поздравляю, на сегодняшний момент вы остаетесь с этими, как сказать, с этим тестом, но будете просчитывать там через месяц, через три. Я вас поздравляю, у вас сегодня прекрасный гормональный фон. Дальше, когда от 7 до 17, безусловно, мы здесь с вами выходим на незаменимый продукт для мужчин и женщин, причем, обратите внимание, незаменимый продукт для мужчин и женщин, после 40 лет для коррекции гормонального фона. Почему? Потому что именно есть та самая гипоталяма, гипотезарная система, вот она центральная система, где тикают часики, тик, тик, тик, тик. Причем и у мужчин, и у женщин, которые говорят о том, что наступают времена года. И вот для того, чтобы наша осень была такая благодатная, чтобы она была очень красивая, нас с вами существует вот. Так, Хорошо меня слышно? Да, отлично. Вот видите, как-то хрупкий сегодня у нас будет. Э, ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. Хрупкий у нас сегодня будет с вами встреча, но тем не менее она уже пошла. Итак, мы с вами должны понимать, фито, потому что растительный. 40, потому что заложено здесь у нас с вами вот то, что потихонечку идет угасание. Но это должно быть красивое угасание. Но опять-таки, с учетом сегодняшнего времени, услышьте меня, пожалуйста, мы имеем с вами после 50 лет, я даже не говорю, кому 40 лет, после 50 лет еще 30 лет самостоятельной активной жизни. Это касается всех женщин. И, конечно же, мужчин. 21 век он дает. И вы сами по себе понимаете, не только выросла продолжительность жизни, Жизни, но выросло качество жизни, активность жизни. Но это мы видим безупречно по нашему левосану и по всем нашим коллегам. И вот именно этот продукт, состав которого входит соя, который я очень люблю. Соя – это белок, это такая матрица. И поэтому с одной стороны, там генистин, дадзин, активные вещества, они восполняют тот дефицит, который, к сожалению, происходит заложено. Но вместе с тем там есть не только эстрогены восполняющие, да, но есть и антиэстрогены. Это тот самый, еще одна фракция, которая позволяет нам с вами и профилактировать все эстрогензависимые опухоли, рак молочной железы, рак, э, рак матки, рак яичников. То есть, понимаете, как бы мы манифестно входим вот в этот чудесный возраст, позволяя себе хорошо чувствовать, потому что добавляем фитоэстрогены, у нас нет вот этого порядка климакса, у нас есть 7 давайте говорить, что нам надо 7 баллов. А с другой стороны, мы с вами профилактируем возрастные возможности онкопатологии. Причем Фитосорок, если вы все знаете уникальную книжку Николая Андреевича Кусакова, то Фитосорок ⁇ это препарат, который показан принимать при онкологии. Японцы – это золотой стандарт долголетия, потому что влияет на гипофиз. Второй момент. Имеет сельвяное масло. Это омега-3, 6, 9. Причем в сочетании 6 к 2 к 1. Изумительно. Витамин Е, витамин С, фолиевая кислота, магний. То есть здесь сразу собран, что называется, тот спектр, который позволяет нам с вами вот этот удивительный период скажем так, наступление ненасти перевести все-таки в золотую осень. Итак, я вас всех прошу, у кого до 7 баллов, прямо напишите. Я молодец, я не имею в виду Ольгу Владимировну, хотя у меня тоже 7 баллов. Про себя написала, мы сегодня будем работать. У кого от 7 до 17, прямо пишем, я буду стараться, вам надо выйти на 7 баллов. Фито-40 по одной капсуле 2 раза в день, 3 месяца. И те, у кого, к сожалению, сегодня 17 баллов, пишем, у меня все получится, у меня все получится. Вы принимаете фито-40 по одной капсуле три раза в день на протяжении 3-6 месяцев. Здесь есть, можно только сделать маленькую оговорочку. Исключение возможности не совсем эффективности мы можем получить у курящих женщин, потому что там есть некоторые изменения стенки сосудов. У женщин, конечно, которые увлекаются алкоголем и есть определенные проблемы с печенью, с метаболическим синдромом и, конечно, с гипотереозом, то есть со сниженной функцией щитовидной железы. Но у нас с вами, вот я уже получила ответ: у меня все получится, у нас у всех все получится, потому что правильно, на правильном месте действия всегда дает результат. И если по какой-то причине мы с вами. Фитосорок не дает такого результата, компания Ивасан представляет гранатовое масло, уникальное масло. Поэтому, допустим, фито-40 я бы перенесла в такой разряд возрастной э, как бы группы 60-65. Вот так вот я бы остановилась. После 65 я бы уже предлагала препарат гранатовое масло, потому что оно обладает эффектом также э, фитоэстрогена, но обратите внимание, в нем есть э, Удивительный состав, который улучшает а, мозговую функцию, при этом профилактирует рак головного мозга, что на сейчас очень актуально, профилактирует метастазы в мозг, мозг. Это масло содержит даже больше а, витамина Е, как антиоксидантной функции, и плюс еще это великолепное масло, которое работает при сахарном диабете. Согласитесь, после 65 у нас с вами в нашем букетике как бы этих заболеваний побольше. Приоритетом, безусловно, будет здесь гранатовое масло. И у нас есть еще один уникальный продукт, который называется а, мне он очень нравится масло приму вечернее. Да, молодость навсегда. Уникальный. Продукт. Почему я его люблю? Потому что, как вам сказать, он позволяет нам Помимо э, возмещения, мы знаем, сейчас мы говорим о первой фазе, об да? но женщина двухфазная, поэтому вот так сказать у нее болит голова, там, предменструальный синдром, так, так далее. это вообще-то все про нее, она очень циклична. И кто это знает из мужчин, они, как бы, они это знают, и женщины знают в коллективе. Так вот именно масло примула вечернее, э, удивительный продукт, потому что он именно из прогистинового ряда, Сильнейший также антиоксидант, там витамин Е, но там гамма-линолевая кислота – это просто чудо из чудес которые, во-первых, чувствуете, первая фаза эстрогена во время беременности не нужна, однозначно, потому что эстрогена – это овуляция, все, королева вышла, королева есть, все. А вот именно прогестины, вот это вот лялечка, вынашивание, вот это уже идет вторая фаза. И вот именно вот этот продукт молодость навсегда позволяет нам решить проблему с невынашиванием. То есть лялечка будет. Второй момент очень интересный, именно омега-3, как прекрасный смазмолитик, идет на подготовку шейки матки рода, к родом, То есть шейка лучше открывается. Но ну, тогда там в больших дозировках, это по индивидуальной консультации можно рассказать, мы готовим шейку, чтобы были прекрасные роды. И, конечно, мы с вами можем использовать эту двухфазос, когда решаю проблемы молодой женщины. У молодой женщины... Фертильная женщина, всегда двухфазный цикл, поэтому в ее курсах всегда будет и фито 40 и молодость навсегда, и фито 40 и молодость навсегда, потому что она активна, она потенциальна, и ей необходима вот эта двухфазность. Когда... женский запрос, да, перед и мы говорим о качестве жизни вот тех самых 30 лет после 50, то здесь мы с вами фито-40 отдельно, гранатовое масло отдельно, молодость навсегда отдельно. Мы можем это менять. Женщина, она точно так же становится той волной, и поэтому мы можем менять одно с другим. И сразу же вы должны услышать ту самую а, уникальную, как сказать, особенность наших продуктов, они взаимозаменяемы. Итак, мы идем с вами дальше. По этому тесту вы на сегодняшний момент, нет, у нас должен прийти доктор, Поэтому тесту мы с вами четко понимаем, что он нам позволяет определить, где я, то есть на каком этапе сегодняшнего гормонального статуса я нахожусь и как я могу себе помочь. Поэтому в данном случае как бы, следим за гипофизом. Почему гипофиз? Потому что это нейроэндокринная система, как бы, система центральная, это директор, который нам с вами диктует все. И если девушка находится молодая в большом стрессе, как у меня недавно была пациентка, 24 года, но стоял вопрос о разводе, каких-то трагических очень сложных взаимоотношений с мужем, на фоне этого у нее в течение двух месяцев не было менструации, то есть это была такая психогенная минорея. На фоне фито-40, я а могу сказать, молодая женщина быстрее отвечает, на фоне фито-40, с ее 24 баллов ей было 24 года и 24, 24 балла, то есть как бы есть определенное сострадание к этой женщине, но мы быстро с этим справились, и поэтому из 24 она уже уехала, она здесь жила полтора месяца, мы получили 11 баллов и будет последующее продолжение поэтому вы должны понимать что состояние гипоэстрогении может быть физиологично то есть как бы следствие возраста и тогда мы говорим о климаксе как о возрастной ситуации и климакс как патологический одна из ста я таких женщин встречала у которых по наследству она вообще даже не поняла что произошло просто закончилась менструация могу вам сказать что Процентов 80 из ставивасановцев это правда. женщин не имеют этих проблем, как я много езжу. Это действительно так, потому что они уже, как сказать, продолжают себя профилактировать до того, как. Поэтому фитосорок и работает на гипоэстрогению возрастного характера инвалитивной. И это точно такой же продукт, который можем использовать у женщин. Итак помимо фитосора, который вот я прямо спела песню, я его правда очень люблю, вы это чувствуете, вот прямо да, мы с вами, конечно, знаем такую, скажем основной момент нашей компании, это безусловно, как бы сказать, наша визитная карточка, это наши эфирные масла, это самый мягкий, самый элегантный, в то же самое время достаточно эффективный метод терапии, причем в Европе и, конечно, в Швейцарии применение ароматерапии выведено именно в раз разряд медицинских а, как бы, арсенала, то есть оно используется во всех медицинских учреждениях. К сожалению, у нас сейчас открываются кафедры ароматерапии, но говорить о том, что это используется в классической медицине нет, но тем не менее противопоказаний нет. И вот у нас с вами все та же тема гипоэстрогении, и мы с вами работаем. Прежде всего, конечно, масло мелиси, то есть нам надо с вами гармонизировать неэндокринную систему. Пока идет следующий слайд, давайте вспоминать, какие вы еще знаете масло. Безусловно, Безусловно, лаванда. Шикарное масло, причем оно еще и детское масло. Оно масло, которое работает с кожей. Могу вам сказать, для тех, кто занимается бизнесом, это самое любимое масло китайцев. Они считают, что у тебя никогда не будет торговли, если у тебя нет масла лаванды. Да? Следующее, что мы можем здесь сказать? Какие есть еще масла шикарные? Шалфей. Запомните шалфей, потому что как сказать, мужчина также любит ушами, поэтому шалфей – это самое лучшее масло, которое именно санирует все стонзелиты. Кстати, вот, все афонии, которые происходят, Вот ухо, горло, нос, десна – это великолепное масло всех ораторов, поэтому все сегодняшние лидеры, все сегодняшние спикеры безусловно, имейте в своем арсенале шалфей, но вместе с тем это изумительно прогормональное масло. Шикарно совершенно работает, причем оно работает и как ингаляция, и можно принимать определенные Публикации, которых мы расскажем. И следующие масла, о которых нельзя сказать. Ну, тут уже по картинкам это просто наша с вами песня. Да, это, скажем так, жасмин, как и розы, одни из самых дорогостоящих наших масел, но в силу трудностей до добывания этого уникального запаха. Но жасмин это масло материнства. Поэтому мы с вами говорили о женщине, о родоспоможении. и уже у многих, у меня также, как сказать, уже в жизни моей семьи произошло, когда близкие женщины рожают с помощью масла жасмина. Нанесение масла жасмина на низ живота, во время именно э, родовой деятельности, не меняя эффективности схватки, снижает болевой порог. Это просто великолепно. Поэтому это масло романтик это масло, могу вам сказать, такое, как сказать, материнство. И когда мы говорю, работаем с вами с женщиной бесплодия, я обратила внимание, в первое время они вообще не понимают это масло, то есть четко стоит блок, то есть отсутствует материнский инстинкт. И по мере того, как мы работаем, только потом это масло, как сказать, приходит к ним в гости. Ну, апельсин, безусловно, как сказать, это масло, которое везде, особенно сейчас, если кому-то не хватает солнца, потому что весна где-то потерялась, при отсутствии апельсина всегда будет радость. И роза. У вас были очень много семинаров, я не буду их повторять, но роза это королева цветов, и поэтому в арсенале каждой женщины должно находиться это чудесное масло, потому что до 300 оттенков существует, и плюс это самая высокая именно амплитуда по его чистоте. И плюс еще могу вам сказать, с розой мы приходим, и всегда согласитесь, это те цветы, которые всегда идут на одни рождения, и роза это те цветы, которые, как сказать, тоже приносят когда мы с кем-то прощаемся. То есть это пожизненное масло. И еще как врач-онколог, мы можем сказать, изумительное масло, которое обладает также онкопроцекторным усилком. Итак, мы с вами, как сказать, улучшаем качество нашей осени не только благодаря БАДам, это пищевые добавки к пище, которые улучшают качество питания, да, и, как сказать, мы... Но мы с вами используем наши черные масла через гипоталяну, гипотезарную систему. Все идет отсюда, особенно кто работает на биопульсаре, вы помните, светлые Боля, дают нам как-то решение всех проблем. Итак, гормональный а, фон мы с вами обсудили, и поэтому все, кто у нас находится в группе 7, молодцы, все, кто в 17, присоединяйтесь, тех будет обязательно. Но говоря о сегодняшней проблеме по женскому здоровью, давайте определяемся сразу. И именно диагнозы диагнозы и состояние, как сказать, болезней, безусловно, определяет только специалисты. Поэтому мы с вами сегодняшние женщины, я бы сказала, именно уже нового, образованного плана, осознанной. Поэтому вопрос в об обязательном осмотре даже не должен доминировать. Каждая уважающая женщина обязательно посещает раз в год гинеколога, причем в данном случае найдите специалиста, которому доверяете, осмотр гинеколога, делается УЗИ матки и придатка. берется изумительный пап-мазок из шейки матки, то есть когда цитологически мы смотрим только-только по клетке, то есть еще ничего не понятно, но мы можем уже выявлять начальные формы изменения шейки матки как профилактика рака шейки марки, и папмазок на флору. То есть вот это как бы обязательно, но с точки зрения нашей встречи и того, что мы с вами уже занимаемся здоровьем, я хочу вам дать такой посыл. Он заключается в следующем. Вы идете на осмотр гинекологу для определения состояния своего здоровья. То есть не надо ждать, когда у вас появится кровотечение, не надо ждать, когда появились боли внизу живота, не надо ждать, когда у вас появились выделения с запахом, то есть ацикличные кровотечения. Это уже поздновато, особенно для нас с вами, потому что, помните, я когда пришла, мне очень понравилось, и почему я, как вам сказать, мне приемлемый вот такой бы, скажем так, алгоритм мышления здесь. Помните швейцарцы? Можно обратиться к врачу за 30 минут до болезни, поэтому у нас с вами существует биопульсар, который на энергетическом плане уже показывает, где баланс, а где надо, где зона дискомфорта. Или же обратиться за 5 минут до смерти, согласитесь, совершенно разные ситуации, жесткие ситуации, с разными возможностями медицины. Исхода и, скажем так, еще экономических внушений. Поэтому Ливане, поэтому осмотр гинеколога я иду для того, чтобы еще раз подтвердить, как я здорова. Это замечательное ощущение, когда вам говорят, приходите через год. Безусловно, женское здоровье а, – это обязательно наша с вами мамография. для женщин до 35 лет. Мы с вами проходим УЗИ молочных железы. Свыше 35 лет уже идет маммография. Сегодняшние моменты позволяют цифровые избежать тех самых нагрузок, ключевых, но это колоссальная диагностическая возможность. Пальпатольные возможности до сантиметра. А начальные изменения, которые мы видим на маммографии, от миллиметров. Это очень важно. Это такая удивительная ранняя диагностика. Но, тем не менее, это еще очень позитивная диагностика. Если у вас там все нормально, то это позволяет вам говорить о том, что на год вы здоровы. Поэтому осмотр гинеколога у женщин, которые менструируют. Мы сразу с вами, я надеюсь, что ваши листочки рабочие работают. Ручка у вас в руках есть. Гинеколога осмотр один раз в год. Для менструирующих женщин на 5-6 день цикла. Плюс при этом идет УЗИ, пахмазок, но это все знаете как кстати, ведущие специалисты. Маммография проводится на 8-9-10 день цикла с учетом первого дня менструации. Он всегда считается первым днем для женщин, не менструирующих. Это проводится в любой день. И после этого при наличии каких-то изменений идет осмотр маммолога. В данном случае уже этих специалистов достаточно много, поэтому вы можете пройти много. но и вы помните, как сказать, первую мою такую песню, которую все помнят. Безусловно, вы сами занимаетесь собой, и поэтому периодический осмотр молочных желез всегда идет на пользу. Итак, мы с вами договорились, что диагнозы ставят только специалисты. А вот после того, как мы с вами получили диагнозы, мы уже можем говорить о чем. Итак, Женское здоровье или нездоровье – это наличие, как сказать, определенных, так сказать, изменений, если мы говорим о болезнях, в основных женских органах. Мы будем рассматривать основные. Какие мы с вами знаем? Это матка, это придатки, это трубы и это влагалище. Когда я говорю о матке, она представляет собой тело матки и шейку матки. Все, все гениально просто. Поэтому в данном случае мы рассмотрели основными, как вам сказать, нашими гормонами являются безусловно эстрогены. Эстрогены вырабатываются в яичниках, но этот процесс очень цикличный, он происходит под контролем нашей нерго системы, именно гипоталамо Если мы говорим на периферии, то есть матка, придатки, трубы, то здесь большая часть, особенно для женщин молодого возраста, безусловно, это воспалительные заболевания, которые идут за счет микрофлоры. Здесь мы можем о банальных стафилококке и И Поэтому, пожалуйста, у маленьких девочек, у кого там девочки, внучки, следите, пожалуйста, за тем, чтобы у них не было ангина Потому что именно с ангины, те самые стафилококи и стриптококи, по системе кровоснабжения спускаются на яичники и мы потом получаем с вами воспаление придатков именно за счет несанированной ангины. И девочка в последующем получает бесплодие именно за счет того, что мама за ней не посмотрела. Конечно, у нас с вами два входа, два выхода, и мы с вами можем иметь воспалительный процесс, особенно, как сказать, в бурной молодости, как, знаете, говорят, у старых грехов длинные тени. Да, и есть такие заболевания, которые называются заболевания, передающиеся половым путем, то есть при наличии, так сказать, косо... Ну, не всегда, скажем так, чистоплодного партнера, которого вы выбираете, поэтому в данном случае э, будьте, как я сказала, ну предельно осторожны, потому что хрупкость, вот женского здоровья здесь однозначно быстро срабатывает. Итак, воспалительные заболевания. Что здесь? Здесь обязательно присутствует. Воспалительная заболевание, то есть какой-то именно инфекционный агент. Это могут быть микробы, это могут быть вирусы, это могут быть даже паразиты, к которым относятся трихомонады. То есть спектр огромный. И поэтому один из первых моментов, когда мы имеем такой диагноз, да, эндометриты, анекситы, все, что касается идет на иты, это все воспалительный момент. Он может быть острый или может быть хронический. Сюда же там да, мы можем отнести те же самые циститы, которые рядом. Они все требуют санации и приема. Эр-антибиотик как-то заканчивается. Но, ну, правда, сейчас в связи с эпидемией, пандемией, да, как-то, как-то опять-таки мы все быстро перешли, опять-таки, в совершенно бесконтрольный прием антибиотиков. Но, тем не менее, конечно, это принесет к определенным а, отрицательным результатам. А, и все-таки на будущем мы все равно выйдем на натуральные именно продукты, с а, вот одним из которых, я считаю, будет такой золотой стандарт экстрагрифистовых косточек. Потому что за счет составляющих там биофлабоноидов, вот такой активной составляющей нарингина, мы получаем вот эту вот блокировку а аминокислот, условно, такой паразитарный вот патогена микрофлоры, и она там просто погибает от голода. При этом мы с вами, обратите внимание, не имеем аллергических нагрузок, реакции, ну, если только какие-то очень сильные двигания, нет привыкания, у нас с вами нет изменения со стороны микрофлоры нормальной, да? И при этом мы можем с вами уже начинать, что ли, чуть ли с неноворожденного периода, потому что, вы знаете, вышла еще новая форма грехотовой косточки, которая не так горчит, но там дозировки поменьше. Итак, когда мы говорим про воспалительные заболевания, то есть всегда существует инфекционный агент. И у меня с вами сразу вопрос на засыпку. Да, это может быть мастит, это может быть эндометрит, это может быть адмексит. А скажите мне, пожалуйста, если это будет ренит, если это будет гайморит, если будет отек, просто... Атет и цистин. Будет ли как-то отличаться подход к коррекции этих заболеваний? Нет, потому что вы должны понимать, что локус минорис там, где тонко, там и рвется. Все эти возбудители пришли туда, где, кстати, было слабое место. Но лечим мы все эти возбудители, кстати, одним и тем же спектром. Именно либо антибактериальным, либо противовирусным. И здесь у нас с вами идет экстракт рискутовой косточки. Почему возникает заболевание? Почему? Потому что нас всегда окружает, так сказать, это мир такой, он всегда имеет свет и тень. Что для этого надо, чтобы мы с вами не заболели? Не только, как сказать, уметь обороняться, в смысле сейчас работать с патогенной микрофлорой. Мы с вами должны четко вырабатывать свой иммунитет. Иммунитет нам нужен в онкологии. Иммунитет очень нам нужен с вами Совершенно верно, да. Мы дальше переходим. И иммунитет нам нужен с вами и при вирусной патологии. Здесь, смотрите, масло чайного дерева. Очень люблю э, это масло. Почему? Потому что и как онколог, оно обладает сильнейшим онкопротекторным эффектом, и оно обладает противовирусным, оно обладает противомикробным. Самое главное, что мы даже можем говорить, при, при его приеме мы даже получаем иммуномодулирующий эффект. Есть особые схемы, когда мы получаем с вами при местном применении обезболивающий эффект при различных поражениях воспалительных суставов. Поэтому, если не экстрагрируют косточка, пожалуйста, мы всегда взаимозаменяем. Есть масло чайного дерева, но это уже культура приема эфирных масел. Здесь все идет по каплям. То есть здесь у нас с вами пузырек именно абсолютно стандартный. Здесь есть капельница. Здесь 200 капель. По одной капле два раза в день, 21 день прием, 7 дней перерыв с обязательно приемом воды. Точно так же получаем именно эффект на снижение вот этого воспалительного агента. Это мы все делаем на ту микрофлору, скажем так, на ту болезнетворную, которая вызвала заболевание. Почему это допустили? У нас был снижен иммунитет. Поэтому любые атиты, кальпиты, эндометриты, они обязательно лечатся с последующей схемы какого препарата. И вот сейчас я хочу вам предложить такой замечательный букет, который мы вам подготовили. А вы подумайте, посмотрите, какой букет, особенно сейчас весной. И хиноцей пурпурный, обратите внимание, цветочки. Смотрите, какой красивый шалфей, да, особенно для лидеров, для ораторов. Чебрец, благородичная трава, ну куда уж лучше, да. И черная бузина, это один из самых лучших видов, да, швейцарский чай. Как вы думаете, вот это все про что, дорогие мои лидеры? Знаете, как сказать, что, где, когда? Ну, сейчас тут должна лошадка проиговывать. Ну, давайте еще раз. Эхинацея пурпурная. Где у нас с вами есть эхинацея пурпурная? Mm -hmm. Все правильно. И мы с вами... И Имунфит. Mm -hmm. Совершенно верно. Поэтому смотрите, какой удивительный состав. Вообще этот продукт должен быть у вас всегда как Энзель. Ну, о косточке я не говорю, она у вас всегда есть. Но этот продукт почему? Потому что... Когда вы только-только начинаете заболевать, вы должны первым делом понимать, что где-то прокол иммунной системы, либо местный, когда мы с вами называем, да, либо у нас как сказать, барьерный. То есть надо мгновенно здесь поднимать собственные защитные силы. Использование экстракта периферической косточки, она позволяет уйти на врага, понимаете, как сказать. Но нам еще и надо, чтобы тылы тоже всегда у нас вы были обороноспособны. И вот иммунфит всегда всегда должен стоять в холодильнике всегда почему потому что представьте какой состав чебрец это уникальное на сегодняшний момент именно растение, особенно сейчас в свете коронавируса и в прошедшем, как сказать, пост обладает вот тем самым муконазальным сказать, эффектом, повышает именно защитные барьерные свойства слизистой бронхов. Отсюда все тяжелые бронхиты, обладает отхаркивающим эффектом, обладает хорошим таким тонизирующим эффектом. В данном случае также обладает... Имуностимулирующим моментом. Шалфей, я уже вам сказала о том, что это с одной стороны, это ухо гурмамоз, рентгеты, различные синуситы, проблемы с деснами. Кто ходит к стоматологу, кто здесь сидит, знает, пожалуйста, то же самое. Работаем с шалфеем, и плюс он еще прогормональный, плюс он еще успокаивающий. Очень красивый состав. Ну, бузина, патагонная, желчегонная, прекрасно снижаем с вами вес, вы знаете. Причем бузина отдельно очень хорошо идет при приеме химиотерапии, цитостатиков. но вот в этом составе, конечно, Монфит не идет на онкогруппу. И еще на Она здесь очень красивая. И обратите внимание, только в нашем составе эхиноцея по качеству идет именно с То, что сейчас представлено на рынке, там в основном используются либо корни, либо а, листики. Они неэффективные и активные вещества там нет. Итак, наш с вами иммунфит. То есть на все случаи, когда мы заболеваем, вы должны понимать воспалительные. То есть, у нашего иммуна, в первую очередь, иммунная система дала сбой. И я вам всем говорю, читайте классику «Три веселых поросенка». Да, у кого был крепный домик, тот не заболел. Поэтому завтра там после ковида еще кто-нибудь прилетит, или там мотылек какой-нибудь прилетит, еще какой-нибудь с мостиком прибежит. Мне все равно, потому что я буду поддерживать свою иммунную систему. Наличие хорошей иммунной системы мне позволяет либо не заболеть, раз – либо она позволит мне перенести это в легкой форме, и я вас всех поздравляю, практически вот потому с кем я переговорила, тот, кто своевременно начал заниматься своим воспалительным процессом, перенесли это либо в легкой форме, либо с осложнением, но все равно вышли. Я тоже перенесла ковид, не заметила когда, но просто мне надо было сдать контрольные анализы, оказалось, что у меня есть антитела G. Поэтому я вам всем желаю переболеть ковидом в легкой форме без осложнений. Понятно, да? И поэтому и Монфит стоит у вас дома, косточка присутствует всегда. Идем дальше. Идем дальше. А тут самое главное. Театр начинается с чего? С вешалки. вешалки. Правильно, правильно. Я понимаю, все действия женщин начинаются отсюда. Но если просматривать прямо географию, знаете, такую как бы вот логистику, навигатор, с чего начинается женщина? Друзья мои, вы все прекрасно знаете, и не только вы, женщина начинается с влагалища. и именно это является ее зеркалом. Сейчас мы очень много, вот я буду немножко, да, потому что ковид все-таки, мы сейчас очень много говорим о, о том самом барьерном иммунитете слизистом. Да, мукозальный иммунитет. Что такое слизистая? Слизистая – это та ткань, которая всегда покрыта слизью, то есть она всегда увлажненная. И поэтому, когда у нас с вами произошла вот эта атака ковизна, что произошло? Вот этот местный иммунитет. Вот этот местный барьер, он был не готов. И потом были большие и большие исследования, которые доказали о том, что оказывается, все взаимосвязано. лимфоидное ткань, ткань носовой, она оказывается связана с нашим это самое, кишечным геномом. Друзья мои, тот, кто занимается биопульсаром, мы давно с вами знаем нос. Легкий и толстый кишечник – это один меридиан. И если у вас проблемы в толстом кишечнике, если у вас там нет нормальной микрофлоры – что у вас всегда будет ослабленное состояние, группы резко по легким и со стороны, конечно, всех заболеваний ухо носа. Наши с вами детки, у которых точно также бывают различные аденоиды, это косвенный признак о том, что у него непорядок, у него неправильный, что засформирован кишечный геном э, на сегодняшнем толстом кишечнике. Илья Личмечников сто лет назад получил Нобелевскую премию. Он сказал, надо дикую среду своего кишечника преобразовать в благодарную и благородную команду взаимопомощи. Поэтому женщина начинается с влагалища, это первый барьер ее слизистой, она должна быть, помните, по лекции влажная, эластичная и кислая. И поэтому для того, чтобы сохранить первый барьер и э, предотвратить заболевания, слизистая должна быть ухожена и санирована. И здесь беспрецедентно, я считаю, что прямо таким флагманским продуктом является интим-гель. Когда мы говорим о женщине, которые ухаживает за собой, и могу вам точно сказать, если женщина ходит регулярно к гинекологу, как положено к мамологу, то, безусловно, у нее всегда есть интим-гель. Потому что это одна мысль и формула. Интим гель позволяет на основе растительного состава, там ромашка, там гамелиуса, там алоэ, сохранять вот эту здоровую слизистую, и причем с возрастом, если все-таки говорить про гипоэстрогению, в защитных свойств мало появляется своеобразный запах. Вот благодаря вот именно этому гелю мы настолько оздоравливаем, что решаем вот эти местные проблемы. Так как мы с вами говорим о, о слизистой, а о именно местном иммунитете, я только что вам сказала, что безусловно слизистая кишечника, она является где-то зазерканием слизистой влагалище у женщины. Поэтому частые молочницы, которые после терапии, на первых ранних сроках, когда идет беременность, когда мы имеем, так сказать, предпосылки к сахарному диабету, когда принимается химические гормоны терапии, на фоне именно приема химиотерапии, вот эта вся молочница, это есть основные признаки, Страдания толстого кишечника, нарушение микробиоза. Поэтому при именно вот таких вот кальпитах помимо тем геля всегда используйте флоромакс. вам надо восстанавливать микрофлору кишечника, потому что это обязательный момент для нашего иммунитета. Иммунитет начинается с толстого кишечника, с непольной ткани, с микрофлоры, которая, я бы сказала, как бы доминирует именно микрофлора кишечника, определяет, насколько вы здоровы или нет. Пойдем с вами дальше. Работаем все так же с воспалительными заболеваниями. И у нас с вами есть тот самый необыкновенный способ, который мы с вами используем. Женщина, повезло больше. Почему? Потому что у нее есть влагалище, и поэтому именно влагалище введение именно активных веществ через табоны или брызгивания за счет наших композиций позволяет достаточно быстро, я бы сказала, знаете, как бы сказать, эффективно решать проблемы малого таза. Мы говорим с вами о гинекологии, это матка, это придатки. То есть в обычной классической медицине, безусловно, вы знаете, используется масло в различных упозиториях, свечи, и так, так далее, Мы предлагаем следующее. На основном базовом масле, в данном случае, безусловно, ЖЖБА, почему? Потому что оно как бы было приоритетно, хотя мы можем использовать эмульсию календула, но масло ЖЖБА позволяет нам, как нейтрально масло, делать достаточно длительные такие, вот, как вам сказать, впрыскивания по курсу, нежели эмульсия календула. И здесь, когда мы говорим о воспалительных Процесса. Безусловно, основными моментами на 10 миллилитров базового масла, здесь может быть жаба. если у кого-то какие-то экономические моменты, вы можете выкупить там миндальное масло, виноградное, даже самое, можно выкупить наши эмоции, Мы добавляем с вами две капли чайного дерева, 2 капли калипта, И, кстати, это один из моментов, когда получаем также сильнейший противовоспалительный противовирусный эффект. Но это уже идет на местном иммунитете, поэтому в данном случае мы с вами используем это как 14 или 20, 21 вкусом. Здесь вы видите, что так как мы с вами и обсудили тему гормонального такого момента снижения климакса, влагалищные тампоны с введением прогормональных масел, в данном случае это шалфей, все тоже чувствуется, но мы сегодня шалфей говорим, красивое масло, то же самое лаванда, но у вас были все предыдущие вебинары я с удовольствием все посмотрела поэтому именно про гормональных масел через введение в, через логалище позволяет нам получить а эффективно быстро самое главное еще что для меня главное я это тоже просчитываю и экономично поэтому используйте этот метод Единственное, что а, как метод идут именно аппликации логалищной а уже сама по себе схема будет зависеть от той проблемы которую вы хотите решать и самое главное что на уровне слизистой мы с вами поднимаем тот самый барьерный иммунитет. Итак, мы с вами идем дальше и такой апофеоз нашей встречи, да, я почему это самое, трансдермальная терапия, то есть введение активного вещества через кожу. Я сразу вспоминаю своего сына, потому что когда только э, я пошла в его сами, поэтому как бы действительно ему сначала была какая-то ирония и так, далее, и так далее, но практика и опыт э, показают том, что все работает. И поэтому, когда возникала какая-то ситуация, он говорит, мама, я знаю, безусловно, Клим Тимьян, Клим Крем-тимьян сюда, и крем-тимьян сюда. И говорит, вообще даже просто носишь крем-тимьян в сумке, и ты уже оздоровлюешься. Да. Поэтому, безусловно, когда мы говорим сегодня о женском здоровье, когда мы говорим сегодня о здоровье молочной железы, э, вот прямо закрытыми глазами, конечно, это идет крем-тимьян. Мы сегодня уже говорили о тимьяне, но крем-тимьян – это 8 составляющих эфирных масел. Там и розмарин, там и горная сосна, безусловно, там идет тимьян, и там ромашка. И самое главное, наличие до 30% активных веществ позволяет его использовать очень-очень минимальной дозировки. То есть, ну, это швейцарский подход. Малыми дозировками получать большой эффект. То есть, на влажную руку. Мы берем с вами 0,5 см и именно накладываем, в сторону, самое, на зону интереса. То есть, в данном случае гинекологии. То есть, это идет не с живота обязательно. При этом обратите внимание, когда работаем трансдермально, мы всегда с вами работаем с Сопутствующими зонами лимфатических узлов. То есть, если это гинекология, то есть это не живота, паховые или и обязательно идет поясничный область. При этом у нас такой получается как бы, обработка в виде плава. Смотрите, что мы с вами здесь целенаправленно, у нас идет противовоспалительный эффект, у нас с вами идет обезболивающий эффект, особенно когда идет вот такая мастотения, болезненная месячная У нас с вами получается здесь и прекрасный рассасывающий эффект, плюс еще здесь улучшается кровоснабжение. Плюс еще э, здесь вот, как сказать, э, мне что нравится, да, он работает как спазмолитик, и поэтому я хочу вам сразу задать вопрос, что там ирония, да? Но теперь уже не своего сына. Скажите, пожалуйста, если трансдермальная терапия, введение активного вещества через кожу, то есть благодаря вот, эфирным маслам, позволяет нам вот так вот суммарно, что называется, да, может, же с вами схему рассмотреть, получать вот этот вот именно лечебный эффект, Скажите мне, пожалуйста, если идет гайморит, если идет ринит, то именно, как вам сказать, обработка зоны гайморовых пазов, именно зоны области это самое, стенки носа, это будет эффективно для решения проблемы ринита? Конечно. Если мы с вами будем это все делать в зоне легких и тем самым справляться с бронхитами и трехитами, это будет работать? Безусловно, будет работать. То есть я да, хочу... конечно. Спасибо вам огромное, потому что я хочу, чтобы мы сегодня вышли немного, как бы сказать, или более образумными, или бы еще раз подтвердили то, что я это знаю и я это делаю. То есть сегодняшняя женщина, она, как сказать, обладает тем навыком привычек, который ей позволяет быстро справиться с начинающимся недомоганием. Как красиво я сказала, чувствуете? Вот. Поэтому трансдермальная терапия, крем-тиньян – это как заключительный аккорд всей той схемы, которую мы сейчас с вами рассмотрели по лечению различных ситуаций, которые могут быть связаны с женским здоровьем. Итак. Я бы хотела как бы, провести такой маленький итог и маленький такой блиц вопрос. Вот мы сегодня с вами полностью как бы, охватили алгоритм возможных заболеваний и возможного восстановления вашего здоровья. То есть у нас с вами в арсенале, так как это безусловно женское здоровье, это гормонально активная система, мы с вами рассмотрели и возможности гормональной коррекции, мы с вами рассмотрели возможности именно снятие воспалительной реакции, иммуномодулирующего местного барьерного иммунитета и как общекрепляющее именно транс. То есть такое, знаете, как бы получилось санаторно-курортное лечение. Просмотрите, пожалуйста, еще раз вот эту всю представленную картинку и подумайте, что сейчас, с учетом того, что вы пришли на эту встречу, понимаете, эта встреча должна быть для вас полезна, вы тратите время, вы сейчас как бы эмоции, Должно четко выйти, осознанно, чтобы вы понимали, что в трудную минуту вы сделаете так, так и так, даже не в трудную минуту, а на начальном этапе. И посмотрите сейчас, что в вашей коллекции здоровья и на что у вас должно быть, чего сейчас не хватает. Посмотрели? То есть по каждому продукту я думаю, что есть определенная ясность, но я надеюсь, я так, я знаю, что она у вас есть. Просто знаете, когда новый человек говорит, есть еще какие-то интересные моменты. Итак, у нас с вами Immunfit. Как иммуномодулятор? У нас с вами группа косточки чайного дерева, как препараты именно а, противникробные, именно противовирусные. У нас с вами эфирные масла, которые используются и внутрь, и используются именно через головной мозг, как, как стимуляция нашей с вами гипоталямо-гипотезарной системы. У нас с вами обязательно используется интим-гель, как такое именно, я бы сказала, сохраняющие, санирующие слизистую, да, и флорамаз как компонент дисбиоза, который бывает очень часто. А Апорфеоз это, конечно, крем-тимьян. Так. И такая очень следующая будет картинка красивая. Да? Вот. Она заключается. Все ответили на свои вопросы, да? Я же сейчас прошу. Да. И тогда мы с вами переходим в такой заключительной части, которая... Так, следующий на сегодняшний момент. Да. Оставайтесь здоровы. Оставайтесь на сегодняшний момент, я думаю, э, как сказать, именно грамотными, образованными относительно себя. Почему? Потому что хрупкость, да, хрупкость женщины в этом большие как бы обязательства, которые не накладываются, они требуют от нее быть как бы мгновенно концентрирован на то, чтобы предупредить начавшиеся за заболевание, потому что все, что начинается и быстро предупреждается, это очень хороший момент. Я даже очень рада, смотрите, мы начинали, может быть, немножко скомканно, но вот это, наверное, хорошая уверенность и желание того, чтобы хрупкое здоровье все-таки утвердилось о том, что мы справимся, да, и все получится. Вот так у нас с вами все это и прошло. Поэтому в завершении я хочу еще раз вас всех поблагодарить и сказать о том что все, что вы сегодня услышали, это все те же уникальные материалы, которые есть в наших книгах. Вот первый момент, я надеюсь, что у вас у всех есть, вот это вышло новое издание «Аромология». Автором, который здесь перевод, да, является Сильва Фьевы, который является осмологом и техническим э директором э завода-производителя эликса Ароматик», то есть одного из лучших сегодняшних натуральных масел. И вы знаете, что э Производитель таких в таких мире только 2%. Поэтому вот эта замечательная книга, поэтому материал был отсюда. Безусловно, я хочу вам показать этот справочник, который есть, видите, вот эти вот все закладочки, потому что многие так уникальны, так красиво, как здесь написано, и очень доступны для всех. Для меня, для врача это очень важно. Это будет очень интересный пособие и для специалистов. И то же самое для тех, кто не специалист, но который стремится быть здоровым. И все то, что мы с вами сегодня не успели оговорить, потому что, как сказать, это бесконечное много по женскому здоровью и нездоровью. Есть такая замечательная книга Николая Андреевича Мусакову, которому всегда с большой благодарностью, говорю спасибо, потому что все, что мы с вами схемы имеем, это благодаря его длительному, как сказать, думчивому и очень научному и практическому подходу. Поэтому здесь на любой ответ вы тоже найдете, сказать, те рекомендации, а с учетом полученных сегодня, я бы сказала, знаете, как когда спрашиваешь там про классику, кто-то отвечает, да мы не перечитываем мы сегодня с вами просто еще раз полистали это напомнили и понимаем о том, что при динамическом контроле врачей-специалистов и своевременном оказании себе первой помощи сегодняшняя женщина может быть здоровой, может быть красивой и может все свои силы, как сказать, всю свою энергию потратить на то, что ей нравится: семья, дети, бизнес, ливасаны, хобби и так далее, так далее, чтобы получить подтверждение того, что все с ней благополучно. Я, конечно, всем рекомендую прийти. Сейчас практически во всех крупных городах имеется офисы нашей компании, где есть тот изумительный прибор «Биопульсар», который позволяет нам с вами увидеть а, как бы определенную ситуацию, которая требует коррекции на раннем этапе, но ко мне сейчас приходит много молодежи, и я бы по-другому сказала, знаете, для чего сейчас приходит молодежь, они хотят увидеть свою ресурсность, то есть их не интересует тема болезни, потому что 2025, наверное, как-то тихо не должно быть, но посмотреть, насколько он готов к адаптации, насколько он готов решить там или карьеру, или семья, это можно увидеть. Для нас тема ресурсности тоже очень важна, потому что мир нам подарил еще с вами и 30, и 40, и 50 лет. Во всяком случае, как бы доставят, я всем желаю прожить с 7 баллами и с хорошим настроением. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга Владимирович. У нас сейчас очень много вопросов да? Да. нам вопросы задавать вот здесь очень серьезный вопрос первый прям который пошел расскажите пожалуйста есть ли опасность при длительном приеме в 17 лет с небольшими перерывами препарата фемастон 2 отсутствует оба яичника угу. ну я могу вам сразу сказать когда вы начинаете принимать химический любой препарат вам его назначает безусловно врач и Если вы его так длительно принимаете, то вы его принимаете безусловно под контролем врача. Даже если вы принимаете этот препарат, осмотр гинеколога идет ежедневно, то есть один раз в год и маммография. Поэтому, когда вы берете, я хочу по по-хитрому сделать, да, когда вы это пьете этот препарат, вы всегда читаете противопоказания и осложнения. И это пишет специальная компания, которая все это проверена. И когда вы это читаете, то вы должны быть только осторожны. Безусловно, безусловно, все химические препараты, они влекут за собой определенный индивидуальный момент осложнения. Но мы должны с вами понимать, Насколько осложнения будут превышать, да, возможность этого приема. Поэтому эти вопросы я бы задала вашему врачу, который вас ведет. Вот таких грозных осложнений судительного приема нет. Но почему так долго? И это вопросы к лечащему врачу. Надо... Ну, чтобы вы понимали. Спасибо, Ольга Владимировна. Тут еще просто хочу э, перечислить то, что я вижу сейчас: кто у нас присутствует, и поприветствовать их. Это Кенгисеп, это Латвия, Липая, Рига, э, Привежесть, это Кизляр, э, Россия, город Орел, город Курск, Шибекина, Белгород. Москва, это Берлин, привет Германия, всем-всем хорошего здоровья, Республика Коми, Новоуральск, привет из Новоуральска, Екатеринбург, Тверь, привет дорогая Тверь, Воронеж, конечно же, мы тут отсюда вещаем, как сказать. Так, хорошо, потом буду, если вид Москва. Так, следующий вопрос. Нарингин есть в сладком э, экстракции гриппотовых косточек? Это вопрос. Он в перегородках, а они горчат. Спасибо. Ну, Ольга Владимировна уже сказала, что у нас сейчас есть два варианта косточек. Это гурькие косточки и косточки э, э, э, сладкие, так сказать. Да? А, так, следующий вопрос. Ольга здесь вот а, очень много вопросов, можно тоже озвучить да, конкретно по теме. Ольга Владимировна, задать да. несколько вопросов. Да, да, да, конечно, конечно. Вот такой конкретный вопрос. Была произведена операция эндоскопии. Микрофоны? Не у тебя, а у всех остальных отключить микрофоны. Причем. Можно, да, озвучить? Была произведена операция эндоскопии, удаление миомы вместе с маткой, яичники на месте. 52 года предклинитарический период идет. Что посоветуете с продукцией ВИВАСА в этом случае? Как вы думаете, если у женщины по возрасту, да, и перенесла операцию, которая явно уже имела, как сказать, гормональные последствия, что мы можем ей предложить? Провести тест на фитосорок раз, да, и по количеству баллов расписать эту схему 2, так как это идет после операционный период. Давайте вместе, как вы Можно думаете? После граната. Крем-тимьян ей показан? Показан. Дальше. Послеоперационный период иммунитет ей нужен? Нужен. Пропить косточку рана, это самое. Э, даже я бы ей посоветовала послеоперационный период посмотреть, может, тот же самый рефрукт. Э, и плюс еще обязательно проведите. Лара Макс. Лара Макс, правильно. Вообще замечательно. То есть вы понимаете, как вам сказать, как предоперационная подготовка, так и послеоперационный момент, они практически одинаковы. Мы должны перевести нашего, как сказать, именно человека в состоянии здоровья. То есть реабилитация и профилактика, они где-то очень идентичны. Дальше. Вопрос. Следующий вопрос. Стоит медная спираль, Т-образная, и в последнее время удлинились месячные вплоть до 10-12 дней глядца. И очень много, то есть возникает молочность очень часто. Что можно тоже посоветовать? Как вы думаете, если стоит спираль народное тело, ну давайте, да, я не в том плане, да, да, я хочу, чтобы мы с вами понимали, стоит спираль длительное время и народное тело, в результате чего пошли уже у нас с вами выделения, которые требуют, да? Плюс частая молочница, это четко говорит о грибке, пошла инфекция. Значит, в данном случае прямо в бегом к гинекологу предварительно просонироваться и после этого извлечения, может быть, даже с тоскобом. Но пока вы побежите, да, пока вы, вы обязательно это сделаете, мы можем порекомендовать этой женщине начинать пить косточку. Однозначно. С учетом молочницы, флорамакс, однозначно. Крем тимьян, однозначно. Единственное, что мы ей не посоветуем, никаких влагалищных тампонов, Потому что на сегодняшний момент там идет мазня, то есть это требует... Ну, интим-гель наш, конечно. Но интим... ну, понимаете, я почему про интим-гель вообще не говорю? Это, знаете, как носовой платочек или как сегодня маска в пудличном месте. То есть, ну, это как бы часть нашей жизни. Так, дальше. Вот еще вопрос. Первичное и вторичное бесплодие. Сейчас это очень часто встречается. Вот каковы причины, вот если брать глобальный, такого раньше не было. Какие причины и чем можно помочь тоже в нашей, в нашей продукции? Ну, смотрите, давайте сразу говорим о том, что такое бесплодие. Да? Это при наличии семейной паре при половой жизни без контрацепции в течение 6 месяцев от беременности. Все это первичное бесплодие. Вы понимаете, что любые, как сказать, супружеская пара, это могут Муж и жена. Поэтому обследуется муж, это отдельная тема, да, и а, в данном случае как бы обследуется супруга. То есть мы здесь должны с вами исключить гормональное, да, бесплодие. Мы должны, То есть отсу... то, когда мы говорим бесплодие, значит, пожечь не. нету э, отсутствует у нас с вами яйцеклетка. Все, ее нет, нет. То есть здесь может быть именно гормонального плана, здесь у нас может быть воспалительного. То есть яйцеклетка вышла, а труба механически закрыта воспалительным процессом. Могут быть проблемы не даться, не то есть в матке нет достаточно сил, чтобы она прикрепилась. То есть, здесь у нас с вами, как правило, всегда идет именно гормонально-инфекционного процесса. И не забываем про основной, как сказать, распорядитель, который у нас есть гипотолямо гипотезарная система. Есть особые тонкости, конечно. Это есть генетическое предрасположенное, но это настолько тонко, это идет уже на уровне центра. Поэтому, пока мы дойдем до центра, мы можем с вами провести ту же самую санацию, тест на фитосорок пожалуйста. Когда мы говорим о системе вторичного бесплодия, то здесь уже вторичное бесплодие. То есть в этой супружеской паре тоже уже беременность была. То есть не, независимо от ее исхода. Но последующей беременности не, не наступают. Здесь, конечно, больше мы делаем акцент, раз беременность была, потом нет, все-таки присутствует воспалительный агент. Но мы должны понимать, воспалительный агент не только чисто местный, санируем зубы, санируем полостра, санируем почки, да, и опять-таки мы идем по пути все так же смотрим по тесту и проводим. Мы должны с вами понимать, вот эта подготовка позволяет нам все, что мы можем вот этими малыми силами убрать. Все то, что мы не смогли убрать, это подготавливать к серьезному стационару и к дальнейшей уже классической медицине. Но мы всегда все делаем правильно. Мы делаем организм крепче, даже не выйдя на конечный результат. Слушай внимательно. Хорошие вопросы. Еще, девочки, есть у кого-то вопрос? Потому что мне, честно говоря, сегодня просто телефон разрывался от вопросов. Вот еще один вопрос. Как вы думаете, вот ваши отношения с позиции того, что вот вы сейчас в Вивасане? Да? Почему в последнее время появилось такое огромное количество центров ЭКО? Почему женщины сейчас не могут забеременеть естественным способом ваши мысли? Ну, это? это такой, конечно, знаете, как сказать? Вопрос про миру. Фуковский. Да, но я могу вам сказать, с одной стороны, давайте все позитивно видеть, заключается в том, что если раньше ЭКО, это было за семью замками и так далее, и так далее это было достаточно трудно, и поэтому как бы и мы как сказать, это было недостижимо, то сейчас наличие этих центров, безусловно, это приветствие. Но с другой стороны, вы видите, что сейчас медицина манифестно становится маркетинговой, кооперативной, и поэтому спрос и предложения, это достаточно дорогостоящий, поэтому платится деньги, это тоже возникает. Поэтому первый момент какой, наверное, все-таки приближенность медицины к населению, это наш с вами плюс. Да. Второй момент, все равно выбирайте этот центр, который все-таки имеет свои регалии, ну, как и любая компания продукта. И третий момент, когда мы говорим о том, что количество на сегодняшний момент бесплатных браков действительно увеличилось, это как раз говорит о нашей экологии. Это говорит о том, что сегодняшний то, как мы живем, вот эта хрупкость нашего организма, да? и, наверное, это и как раз подтверждает то, что мы сегодня сказали. На самых ранних этапах надо заниматься именно своим здоровьем. Вот так вот я вижу ситуацию. Ну, и население, народное население растет, это правда, да. Так, есть еще вопросы? Спасибо за ответы. У -у -у, спасибо, тоже такой диалог хороший. Но если... Есть еще, да, Юль? да. да, да. Сейчас после ковида очень много проблем по гинекологии. И вот люди тоже как бы не знают, куда бежать и за что хвататься, потому что я думаю, там разбалансировка полностью организма идет, и в том числе гинекологии. Ну, знаете, кстати, это тоже такой вот общий вопрос, мир у мир. Сейчас после ковида много проблем. Я могу сказать просто все дело в том, помните, я начинала отсюда говорить, есть у нас с вами психосоматика, есть такое понятие лепус миновис там где тонко, там и рвется. Поэтому вот именно та паническая атака страха, в которую мы вогнали, она у каждого реализовалась там, где у него тонко там и рвется. Поэтому вот мы сегодня с вами как раз и рассмотрели. Смотрите, как хорошо. То есть сначала надо сбалансировать главный мозг. И в данном случае, как можно сказать, требуется, у кого есть проблемы с гинекологией, сразу говорю, осмотр гинеколога, УЗИ, маммография. Все. После этого, если у человека есть устойчивый доминант на выздоровление, да, именно на выздоровление, а не быть больным, давайте скажем, что сегодняшняя тема повлекла достаточно большое население жертвы. Поэтому мы с вами должны, должны четко понимать, либо перед нами человек, который планирует выздоравливать, да, тогда мы с ним идем. Либо человек, который должен с вами два часа будет рассказывать, как он страдал и так далее. Я понимаю все это, но это не про это. Поэтому надо четко понять, что ты хочешь. И при этом у вас еще есть тест на фитосорок. Понимаете, в в данном случае она просто длительная. Мы не можем за три месяца решить большую проблему. Иногда это надо годами. Но мы знаем, что это гормональный фонд. Пожалуйста, тест на фитосорок правильно. Осмотр гинеколога: снимаем воспаление, поднимаем иммунитет, правильно. И попутно еще смотрим: метаболический синдром, насколько есть изменение веса. Дальше смотрим, чем он питается. Убираем у него сладкое. Правильно. Узнаем, как он спит, потому что для женщины очень важно чтобы она засыпала 22.0. Поэтому я бы сказала о том, что если человек сейчас имеет желание выздороветь, то он ваш. Если он желает с вами порассуждать, какие были последствия, ну, я не комментирую это. Спасибо большое. Нет, согласна. Так, еще какие? Ну, масло какое-нибудь можно, хотя бы там какое? -то. Лаванда, горное. Так, есть еще вопросы? Если у коллег нет вопросов в соцсетях... Я в чат много скинул вопросов. Почитайте, чат, да. угу. Ну, вот то, что было в чате, я все прочла, Игорь. Ну, вот два прям сейчас скинул только. А, Что-то я не вижу. Это один повтор. У нас Игорь. в Zoom в чате нет, Игорь. Я тоже смотрю сейчас. Да, ну, да, а власть... Прости нас Смотрите, если мы сейчас говорим о том, что эм, кто написал, кто заполнил свои тесты, увидели свои э, цифры, да обязательно обратитесь с вашим консультантом, консультантом, который... Вас пригласили. И вот в этом плане вы увидите очень, услышите, увидите очень много интересного, потому что там можно разобраться очень тщательно. Наша продукция такова, что можно говорить о том, как подобрать ее эффективно не только для себя, но чтобы это было полезно и всей семье, и деткам, и мужу, и маме, и так далее. Поэтому вот здесь вот очень хорошо, чтобы проговорить всю ситуацию, все свои проблемы, у нас есть такой инструмент, который называется личная карта здоровья. И вот личная карта здоровья помогает, причем мы иногда пишем для всех членов семьи, и когда это длительный момент, Нужно просто перечислить все проблемы, потом консультант сидит, может быть час, может быть два, разбирая э, все эти проблемы и согласовываясь с, с книжкой доктора и выходим на изумительные схемы, причем очень экономичные. Более того, когда мы расписываем эту личную карту здоровья, а если это еще и после обследования на биопульсаре, это можно выявить ну, точечно. Максимально точечно. И когда мы выходим на много-много проблем у всей семьи, и кажется, сумма вообще там зашкаливает, больше тысячи франков, но когда мы разбираем, потому что многие продукты у нас повторяют друг друга, поддерживая здоровье наше, то мы выходим где-то на 100-150 максимум франков э, в месяц, а то и меньше, где-то, ну, в рублях это будет 5-6 тысяч, может быть, 7 тысяч сейчас в месяц, что, в общем-то, достаточно реально. И то поначалу, а потом э, продукция действует очень долго. Вот, Если есть какие-то серьезные вопросы, пишите, пожалуйста, нам, мы передадим и Ольге Владимировне, и, я думаю, она не откажется и с удовольствием ответит на это. Василий, еще вот два вопроса. А, пожалуйста, Жанет. Еще вопрос, у Владимировна. Можно ли принимать фитосорок при, гипер... при гиперплазии эндометрии матки? Да. Только я могу вам сразу сказать: гиперплазия эндометрия это уже показание к тому, чтобы произ... был произведен диагностический сосков. Только я хочу вам сказать: именно Фитосорок является тот продуктом, который в последующем будет предотвращать гиперплазию. Более того, если произведен скоб, он обязательно должен исключить онкопроцесс и получен, как сказать, доброкачественный. Вы начинаете фито-40, но на фоне фито-40 вы получаете все так же гиперплазию, я хочу вам сказать, не за счет фито-40. Значит, есть сильнейший пусковой механизм, и фитосорок как можно, что называется, сдерживает возможность рака эндометрия. Это говорит о том, что вам надо тогда, как сказать, даже вплоть до того, что подумать, возможно, и об оперативном лечении, то есть, чтобы вы понимали, наши продукты диагносты на фоне приема этих препаратов мы не стимулируем онкологию, а как можно сдерживаем, знаете, иногда как бы припираем вот эту дверь и не пускаем, но если с той стороны шквал, и мы не всегда понимаем, помогаем организму, тогда возникает проблема. Да. Так. у меня к вам личный вопрос, можно? Ну, как вам сказать? Если, если я почитаю, я тогда вам лично отвечу. Хорошо, давайте. Ульгладив, у меня такой к вам вопрос. Я знаю, вы очень много лет проработали в современной медицине. Правильно я говорю, да? Это да. же медицина. Да. Я очень хорошо помню тот момент, когда мы оказались энное количество лет, это, наверное, уже шесть лет прошло, если не больше, на Кипре, когда у нас было обучение. Помните? 12-й год. Девять лет. лет. лет. Девять да. да? лет уже. Я очень хорошо помню этот момент, когда мы с вами разговаривали. Вот были на обучение по биопульсару и вы мне сказали, что причем меня поразила ваша реакция. Для меня это было удивительно. Тогда я еще не допонимала. Вы с улыбкой на лице сказали Жанетта представляешь, с сегодняшнего дня я свободна, потому что поехав на это обучение, я написала заявление об уходе. Я очень хорошо этот момент помню. Вот у меня к вам вопрос. Почему вы здесь, доктор? Ну, это, конечно, такой, знаете, хороший вопрос. Во-вторых, я очень хорошо помню именно Кипр, потому что именно там у меня, знаете, какие воспоминания. Я помню Мартину Грубы, которая ходила со своим чемоданчиком, и, как вам сказать, и для меня тогда было непонятно, почему эта женщина неотделима от этого чемоданчика. Только сейчас я понимаю, что это действительно, сказать, это уникально. И, но ну, это был фантастический, конечно, тогда выезд, и могу вам сказать, знаете, э Действительно, сегодняшняя возможность работы, общения, она позволяет более свободный график, это правда. Но второй момент, наверное, не только свобода, а еще когда есть опыт, когда ты много отработал, вы понимаете, наверное, очень важно, и вот сейчас касается ковида, согласитесь, вот как бы эта ситуация она жестко поставила перед нами две совершенно фундаментальных как бы я бы сказала прямо необходимости. Первое безусловно здоровье. И я никогда не была скажем так, так альтруистично как в этот раз, как я хотела, чтобы были мои здоровые соседи потому что это очень важно. И я понимала, что моим соседям тоже важно, чтобы я была здорова. Вообще весь мир, чтобы он был здоров, потому что это бы побыстрее снимало, что называется, ту самую изоляцию. Вторую часть, которую я поняла, и для того, чтобы быть здоровым, мы сегодня с вами вместе. Это определенная, я бы сказала, образованность населения. Мы с вами не сделали вас, я вас сегодня не мамологом, не но то, что запущен определенный алгоритм правильных привычек и действий, однозначно, и здоровье из-за этого складывается – это первый момент, то есть культура здоровья, это безусловно есть. А второй момент, это, как сказать, стала проблема финансовой культуры. Давайте скажем откровенно, да, у кого-то бизнес упал, у кого-то еще что-то. И когда люди там рассказывают о том, что они там не смогли прокормить свою семью первые две недели, давайте будем однозначно, это тоже отсутствие финансовой культуры, никто не виноват. То есть это тот же самый, как он тем сказала, молодежь хочет знать свой ресурс. Она хочет знать, что она потянет. Так и здесь мы должны знать свою финансовую составляющую, насколько мы готовы, если завтра что-то произойдет, сколько я могу прожить. Это финансовая культура. Вот эти две ценности, которые вот прямо у меня так как бы вот э, сейчас четко я понимаю, о чем и для чего я. А вот тогда еще было для меня важно. Понимаете? Проработав в серьезных учреждениях, и последнее, когда ты проработал в онк-риспансерии, в голове, коллег, я очень люблю, мы встречаем сейчас, могу сказать только одно. Если я понимаю, что я своей работой могу кому-то помочь не заболеть, если в данный момент из нашей встречи кому-то я могу помочь, на раннем этапе, он просто пошел, вот он услышал, как сказать, он для себя услышал, вы не, не для меня пойдете на маму красиво. И на этом этапе мы обнаружили раннее заболевание, которое можно вылечить. Вы понимаете, в этом тоже есть смысл жизни. Совсем не обязательно заболеть онкологией, чтобы понять, что светит солнце и вообще как бы Мария Ивановна соседка вас не должна волновать Наверное, это тоже было важно и поэтому вот два момента, вы правильно сказали, есть эта свобода, потому что работа и сработа это в очень жестком графике, да, а второй момент, есть все то, сказать людям до того, как все-таки тема за 30 минут, поэтому почему и Кипр, и почему и Биопульсар, приходите, потому что Биопульсар, там индивидуальный подбор, там все можно увидеть до кого, вы же четко знаете, как я всем говорю, белое поле, есть все, хоть на одной ноге мы все равно справимся, а вот когда здесь деструктивно, программа поэтому наверное вот это было очень важно и компания в данном случае именно дала ту как бы миссионерскую мы уже 20 лет с вами говорим о здоровье мы 20 лет говорим о том что это ценность это правда и вот и, и самое главное что мы вс... ну, практически все давайте скажем у нас не стоит тема 17 баллов это правда это правда. Почему? Потому что мы начали это профилактировать до того, как. Ну вот я вот как-то так вот. В этом году уже 25. А? В этом году уже 25 будет, с 96 -го года компания «Иваза». Ну 25, и мы 25. еще с вами и еще 50. Потому что медицина развивается, Вивасан, развивается, как вам сказать, мир, мир, он позволяет нам жить дальше и красиво. Жанна, да, хорошо, есть еще вопросы? Спасибо большое, Владимир Ответили на мой вопрос. Я удовлетворена. Да? Да. Жанна, да. тебе тоже. И всем огромное спасибо, что такой, знаете, диалог получился. Единственное, что какая просьба. Вы все равно имеете свои листочки, на которые вы все написали. Понимаете, смысл какой. Не проговорите и так вот красиво встретиться эмоционально, да, самое главное, чтобы у нас после этого пошли действия, причем хочу сразу всем сказать, будут ваши действия, будут действия ваших коллег, не будет наших действий нас с вами считывать, поэтому… Как Есть вопросы. Да, да ну, еще пожалуйста. один вопрос. Подскажите, пожалуйста, схемы лечения эндометриоза 36 лет, двое детей, заранее благодарна. Значит, смотрите, тема эндометриоза это достаточно сложная, она имеет большую распространенность. Могу только сказать одно, что эта тема имеет возможность быть решаемой. Для этого вы находите офис, который есть, да, где вы живете, именно там обращаясь к специалисту, и через него вы потом можете обратиться ко мне на консультацию, потому что это и мне надо знать ваш, как сказать, возраст, вес, рост, сколько было родов. То есть я вам должна полностью собрать ваш фонд, чтобы из этого индивидуально дать вам предложение. Марина, этот вопрос ты хотела или еще какой-то есть? Да, такой? да, Ольга Васильевна, да. Ага, угу. Спасибо. И, дорогие друзья, он, пора уже нам заканчивать потихонечку. Мы благодарим Ольгу Владимировну, но Спасибо. я бы вас очень попросила написать обратную связь. То есть что, вам, что вас затронуло, что нового вы услышали, что важного вы услышали. И мы еще хотели, знаете, какой вопрос задать? Какой продукт отозвался как первая любовь? Знаете, как любовь с первого взгляда. Какой продукт из тех, которые мы показывали, перечисляла Ольга Владимировна, какой отозвался? В общем, вот такие вот вопросы. Если вы сейчас напишите что-то в обратной связи, что вам было интересно, и что бы вы хотели еще услышать, мы будем вам крайне признательны. И, Юлька, я тебя прошу, как обычно, рассказать. Так вот пишет постоянная любовь темяна роза да Юль расскажи пожалуйста что нужно сделать для того чтобы подписаться на наши новости да всем добрый вечер так если вы нас смотрите на сайте Вивасан онлайн у вас есть возможность узнать гораздо больше чем люди которые смотрят нас в соцсетях во-первых, вы можете оставить анкету, заполнить свои данные, пишите фамилию, имя, отчество, номер телефона. Заполняйте правильно. Если вы из России, вы заполняете плюс 7, 900 и дальше свои цифры. Вы можете также указать Viber, WhatsApp, Telegram, то, что вы используете из мессенджера и электронная почта. Но здесь однозначно нужны только, только правильные буквы, символы и цифры ставите здесь галочку «Я даю согласие на обработку» и нажимаете «Отправить». Так. Если вы смотрите нас в соцсетях, здесь вы можете только обращаться уже или к тому, кому смотрите, либо находить ссылку, по которой вы заходили. Еще у нас есть сейчас возможность обучения. Самое главное, если у вас вопросы возникли, не забывайте о том, что вы сможете заполнив анкету, с вами свяжутся. Все вопросы вы решите со всеми представителями, кто вас пригласил. Увидеть можно будет в правом нижнем углу. Почему-то я не вижу себя. Ладно. В общем, в правом нижнем углу будет лицо, фотография, кто вас пригласил, чтобы вы понимали, с кем вы будете общаться. И в течение одного-двух дней с вами свяжутся. У нас еще есть интернет-магазин, на который вы можете зайти, посмотреть всю информацию о продукции. Но вы понимаете, что вам нужен консультант, который вам будет помогать с подбором продукции и так далее. Вивасан Ван. Да, Вивасан Ван. Запомнить легко. Если у нас есть самая главная э, наша площадка, ZKBV, так, я сразу не включила, запомните про, просто четыре буквы. Z как Z, K, B, V, английские буквы. Когда вы их вводите, .ru, и у вас открывается целая страница всего, что Хорошо, у нас есть. Юль, да. Сейчас здоровье, красота благополучие, здоровье красота, благополучие, Вивасан. И наша обучающая платформа, куда мы приглашаем абсолютно всех бесплатная да. обучающая платформа, даже для тех, кто не зарегистрирован, у нас есть открытая площадка, а дальше уже для дистрибьюторов, тех, кто хочет сотрудничать, а на сегодняшний день это, конечно, наша работа, господи, спасибо тебе, что дал возможность вообще додуматься до того, чтобы прийти в эту компанию много лет назад, поскольку на сегодняшний день эта продукция нужна абсолютно всем. И если мы просто от души рассказываем и стараемся помочь человеку, еще зарабатываем на за это деньги, ну, чтобы я так жил, как говорят в Одессе. Вот обучающая платформа, куда вы тоже можете с этого сайта попасть. То есть вы набираете просто zkbb.ru, и вы попадаете на сайт, где и прямые эфиры, и обучающая площадка, и подписаться можете на новости и так далее. И я еще, Юлька, это а? все, так что тут несколько уже... На zkbb.ru в самом конце тоже, нам, тоже можно оставить, вот есть форма. Угу. Поэтому тоже все легко и просто. Угу. Тоже фамилия, имя, отчество электронка и номер телефона. Поэтому не забывайте оставлять свои данные, чтобы с вами связались. Ну вот пишем. Так, Тимьян, постоянная любовь. И Роза, огромное спасибо за полезную информацию. Отозвалось чайное дерево, тимьян, экстракт, грипфрутовых грейпфрутов, косточек. Дальше написано, вообще все. Вот это вот я люблю. Фитосорок иммунфит, Наташа, мои любимые продукты масло, гранаты, фитосорок омега, куркумин нигенол Теперь еще забота о клетке. Крем, колендолого масла. Дорогой доктор, настоящий большое спасибо вам за информацию, мотивацию, чудесный приз естественный подход к здоровью женщины так согласно здорово что медицинские работники видят огромную пользу для нашего здоровья используя продукцию виваса вот на этой замечательной прекрасной фразе мы наверное можем сегодня закончить нашу встречу было бы спасибо ольга владимировна вся информация важна. было бы здорово если бы вы написали нам что вы хотите еще услышать мы каждый понедельник и каждый четверг в 19.00 приходите к нам на наши прямые эфиры. Мы стараемся, чтобы они были интересны. Ставьте лайки, делитесь. Да. Ольга Владимировна хочет добавить. Без осмотра гинеколога и маммографии на последующие вебинары не приходите. Да тут очень строго все. Супер. Да, это точно. Всем большое спасибо, оставайтесь здоровы, берегите себя и своих близких. А теперь еще и соседей. Да, да. Всего хорошего, пока-пока. Спасибо.